ты прошла нашу первую чистку. Скажи просто, какие у тебя до этого были проблемы, и какие ты вопросы решила благодаря вот именно нашему, нашему, нашему очищению. Когда я начала проходить эту программу, я жила как раз дома в России, это был декабрь месяц прошлого года, и я ездила в Москву три раза в неделю. Вот представляете, что такое ездить в Москву три раза в неделю. Это вечером я сажусь пять часов в Польде, Бегом-бегом, там даже поспать не успеваешь, но утром приезжаешь, и ты целый день э, в 6 утра, и ты целый день в Москве. Так вот я этот месяц, вот, вот, когда я чистилась, у меня было столько энергии, я вообще, ну, это было ну, настолько замечательно, я была так поражена, что, ну, вот вообще, ну, очень хорошо все, и, и было, ну, очень легко было, потому что, ну, вот, даже в той другой компании, там, тоже было четыре дня на там, специальном продукте, да, на каолине мы сидели, и тут. Тут я вообще не замечала, что я его пила. Я боялась, что его очистить, дня будет тяжело, что ну без еды все таки да, но ну, не все выдерживают. Но это было настолько легко, и даже удивилась. У меня было такое вот, ну вот вообще даже, как здорово. Я теперь буду всё так, ну, проводить такие очищения. Лен, скажи просто, ты проходила очищение самостоятельно, или ты проходила очищение под руководством кого-то? Первый раз я проходила, проходила с кураторами, мне очень понравилось, как девочки вели, ну, в общем, замечательно, они все подсказывают, потому что, ну, уже люди, конечно, такие с опытом большим, они уже знают, где, чего и как. А когда ты даже, если вот уже, ну, занимался раньше, ну, как-то, может, что-то, да, как-то тоже говорили, что не может где-то, ну, ну, неправильно сделать или там что-то себе какое-то такое, ну, послабление, да, сделать а с девочками, с кураторами, очень мне понравилось. сейчас начнется 26 числа, новый марафон, я обязательно буду проходить но с девочками, потому что э, потом у меня были два марафона, я сама делала, и я, конечно, там, ну, себе послабление немножко давала, То, ну, ну, не очень, я думаю, так хорошо, даже для, для, для, для самих себя, да? вот, ну, надо как-то это, да, себя в руках держать в это время, вот именно, смотрите, Правильно. Да, на самом деле на наших марафонах вот все отмечают, что когда поддержка в группе, 25 дней в группе, первых 7 дней мы готовимся к очищению, первых 7 дней мы просто учимся правильно питаться. Мы за да. первую неделю пьем только коралловую воду и сиэнерджи, то есть мы не начинаем уже противопаразитарное, противогрибковое очищение кишечника с первого дня, мы этого не начинаем, мы это начинаем только через 7 дней, когда организм уже напоился водой когда размылся немножко с энергией коралловой водой, и когда вы научились, а, начали, по крайней мере, правильно питаться, убрали все вредное, добавили все полезное. И еще что очень классно, а, почему вот фишка в чате, фишка вот именно в этом марафоне, в том, что вы а, каждое свое блюдо по желанию можете фотографировать и выставлять в чат. И куратор да. каждую тарелку разбирают. Вот это, ребята, да, вот это поддерживаем. тем, кто проходит очистку. Очень-очень-очень важно, потому что многие не знают, что есть. Потому что мы же рекомендуем убрать мясо, убрать молочку, убрать хлеб. И когда людям говорит, что это нужно убрать, они в таком шоке, а что тогда можно кушать? А, Танечка, еще, кстати, про хлеб. Вот с декабря месяца прошлого года я хлеб вообще больше не ем. Вот ты можешь себе представить? Это я думаю, что это вообще ну, вот из-за из такой правильной очистки, из-за таких великолепных продуктов, я сама удивляюсь. Я хлеб здесь детства любила, но ну, не белый, а черный я очень любила, его ела даже. Ну в последнее время такой, ну специальный, бездрожжевой, да, я вообще отказалась от хлеба. Настолько легко. Я даже не вообще не страдаю, что я хочу а хлеба или чего-то вообще никак не хочу. А еще еще результат и, и, и сладости как-то я иногда еще по этому могла поесть да себе там какую-то булочку ну раз в неделю вот, сейчас я уже никаких булочек себе вообще даже я купила думаю попробую знаете что произошло я ее просто выкинула, я ее не смогла ее есть вот что значит очищение Продуктами Аврора, это вообще ну, это просто замечательно. Но я Лен, а почему дрожжи. ты перестала есть сладкое? Потому что ты избавилась от грибов и от паразитов. Очень часто именно грибы и паразиты требуют. Это не мы хотим сладкого, да, да, да. а наши жители внутренние требуют дать сладкого, дать дрожжей, потому что хлеб – это же дрожжи, это белая да. мука, кто белую муку ест? И поэтому таким образом мы, когда проходим именно противопаразитарное, противогрибковое очищение, мы после этого перестаем желать такое большое количество сладкого. Вот я, например, конфеты, шоколад, я к этому очень отношусь равнодушно. Я с удовольствием съем ложку меда. Да, вот да, я думаю, есть... самое. Да, вот это вот очень-очень важно, когда мы вымываем все ненужное. Заселяем все полезное. Кроме того, во время очищения заселяется микрофлора. И когда идет чистая микрофлора, когда все в порядке в самом кишечнике, тогда нет потребности к этим вредностям. Вот это тоже я заметила у очень многих тех, кто проходили очистку. Лен, что ты хочешь еще сказать? Ну, я хочу пожелать всем, кто нас смотрит, не бойтесь, проходите очистки. Наша очистка, Лавроль, очень легкая, но настолько приятная, вы даже не представляете, не бойтесь. Это вам потом ваш организм, как большой, Огромное просто. Да, Нет, спасибо тебе большое за то, что вышла в эфир. У Лена, дебют. Лена, сегодня первый раз в жизни вышла в прямой эфир. Да, спасибо вам тоже всем, кто слушал. Танечка тебе тоже. До встречи. Да, благодарю, до встречи. Пока-пока. Пока-пока.